Друзья мои, сегодня мы с вами поговорим о криптовалюте Dash, которая помимо того, что является очень популярной является анонимной криптовалютой. Вот. Я вам расскажу о таком сайте-агрегаторе, на котором собраны магазины, которые продают свои товары и услуги за анонимную криптовалюту Dash же можно купить на анонимную криптовалюту Dash. Это различные услуги VPN провайдеров. Также за, она, за криптовалюту можно купить хостинг и VPS. Вы можете разместить свой виртуальный сервер, бухгалтерский сервер или игровой сервер за расчет криптовалюты Dash. Также размещение сайтов, хостинг. Вот. За криптовалюту Dash можно купить бизнес-услуги, это маркетинг, веб, различный графический и проектировочный дизайн. Услуги проектировщиков также можно приобрести за криптовалюту Dash. Различные подарочные карты. Ну, конечно же, компьютерные игры. Онлайн-казино не советую. Различные интернет-магазины продают свои товары и услуги. Это восстановление данных, различные электронные книги, наклейки, майнинговые центры также используют криптовалюту Dash для расчета фи... за услуги с физическими лицами. Также можно купить недвижимость. для того чтобы выбери место на карте можно приобрести кофе массу массу всего можно приобрести за криптовалюту дэш драгоценные металлы даже можно приобрести он слитки золота продают смотрите слиток с доллара 52 доллара 50 центов самый популярный товар что же еще можно приобрести коммерческие платежные системы помогают нам пополнение мобильной связи оплата счетов Криптовалюта Dash, Light Ethereum. Друзья мои, внизу к ролику будет ссылка на телеграм-бот, в котором вы с легкостью можете приобрести, либо продать криптовалюту Dash. Всего доброго, ставьте лайк, помогайте распространить видео. Ах да, друзья мои, совсем забыл. Если вы талантливый предприниматель, и у вас большое желание, и вы уже готовы продавать свои товары и услуги на международный рынок. Именно так, на международный, потому что криптовалюта Dash работает по всему миру. Вот. Вы можете попасть в этот список, зарегистрировать свой магазин, либо супермаркет, либо предприятие и продавать свои товары и услуги. И это абсолютно бесплатно. Ставь лайк, делись видео.